друзья всем привет сегодня у нас ремонт крыши nissan leaf и бампера бампер показывать не буду там только сколы а с чище за грунтую, а по крыше а и при транспортировке автомобиля из америки есть такие вот типичные повреждения натирают то что едет сверху пленка потому что едет долго плывет точнее по морю Крышу решил делать всю По крайней мере влаг загонять всю Потому что крыша имеет ряд повреждений Которые растягивают ее ремонт То есть тут шпатлевки не будет Здесь будет только грунт Был в нескольких местах ямочный ремонт у меня тут То есть ямки убрал кроме одной До одной не могу добраться вообще Она под усилителями И клеем ее тоже не достает Где-то вот сейчас палец поставлю вот а Тут ямка, вот ее убрать Ну никак у меня Именно у меня Шпатлевать, ну обсудили С клиентом Не будем шпатлевать эту яму Дабы не было потом никаких нюансов Порядок действий по крыше такой И находим повреждения Кроме явно видных Это такие как сколы Скольчик Скольчик Далее, почему вся крыша Потому что вот скольчик. И, и, и еще где-то один. Также в районе ближе к сзади. Где-то тут видел. Короче небольшой. Так больше повреждений как бы нет. То есть все что нам нужно сейчас сделать. Это переднюю часть крыши. По крайней мере здесь. Разработать аж до сих пор. До металла. То есть убрать. Потому что риски глубокие. Далее вот этот скол который уже с микро-ржавчиной такой, то есть имеется ржавчина внутри, его нужно разработать вот в такую зону, где вот эта часть должна быть открытым металлом, чтобы можно было туда положить кислотный грунт. Тут то же самое со сколами. Ну, тут поскольку они с краю и рядом повреждения вот это, тут до металла проще снять все. Давайте сейчас проверим толщину, что у нас по толщине получается? 133. Короче, мне нужно попасть, хотя куда попадать? Крыша все лаком накрывается, то есть она где-то будет 170-180. Тут в районе также до, наверное, до 200 дойдет, потому что грунт, который я буду перетирать вручную. Мокрый по мокрому тут не проканает, потому что будет контур тянуться, с которым я могу в камере мучиться. Тут дешевле и надежнее сделать два тонких слоя, поскольку повреждений именно шпатлеванных нет. То сделать два тонких слоя грунта сверху кислотника и перетереть его. Перетереть, проверив плоскость, убрав переход на старое лакокрасочное, потому что ступенька мокрый по мокрому все равно будет видна после окраски, и этого хочется как бы избежать. А, что я буду применять по а, расходному материалу и инструменту? Собственно, почему интересно показать эту крышу? Здесь будет комбинированная работа на сухую и работа с водой. А, объясню почему. Я забыл заказать... А, Короче, у меня на складе, я профтакал, я работаю не один, и ребята довольно-таки быстро и втихую выработали всю шестисотку. У меня нету сухой 600 приедет она, аж, наверное, во вторник, а сегодня воскресенье. То есть я ее заказал, ну, пока отправят, пока приедет, машина уже будет готова к отдаче за это время. У меня есть наждаки для работы с водой. 800-ка, 1000 2000 и... Тут как раз полигон действий хороший, чтобы спокойно все, что у нас целый, лак отработать с водой замотовать под покраску. Ну, с влажной, тип подготовки. А остальное на сухую. Порядок работы будет сначала с водой, потом на сухую. Не наоборот, чтобы на металл не попадала влага. И заодно тут покажу э, новую машинку Рос, которую себе купил пневматику. Почему она и как она работает, ее особенности. Здесь же Дерос, здесь же будет ДЭОС, когда будем перетирать грунт. Вот он весь арсенал инструмента, который мне нужен для работы. Ручные бруски тут не понадобятся, потому что ручной брусок заменит уже вот этот ДЭОС. Машинка в работе уже побыла. Мы ее пощупали, поюзали, поняли ее плюсы и минусы. А после грунтования дальше чуть-чуть видео расскажу, что как, чем понравилось, чем не понравилось. ДЭОС давно известный аппарат. Им будем снимать и здесь лакокрасочная, а то то сейчас это пока что на подготовке у нас не участвует. И это роз пневматика, а, нужна для работы, я ее купил исключительно для работы с водой под полировку. А, ход эксцентрика 2,5-5 мм, это уже там каждый выбирает сам, кому что нужно. Но нужна, я так скажу, и та, и другая, поэтому у меня их две. А, кстати дальше в конце видео когда ждется, расскажу плюшку одну о которой я уже говорил и в инстаграме скидывал ссылки, ну мало ли может кто-то не видел а, так вот сейчас на эту машинку одеваю 800 для работы с водой и фигачим всю крышу так берем 3М это 800, -ка. почему с водой потому что она уже на сухую отработала свое теперь она будет работать с водичкой, водичка Смачиваем и смачиваем слегка поверхность. Можно, в принципе, всю эту работу сделать и серым скетчбрайком. Даже на сухую. Или сводной это такое. Не столь важно. Но машинка отработать гораздо быстрее будет по времени, нежели дубасить это все вручную, да и проще. Элемент у нас полноценно ровный. Никаких заковырок, кроме сколов, которые мы видели, нету. Поэтому ручной труд тут... Будет не оценен никем. <связывая> Еще очень важный момент. Перед началом работ, поскольку у меня в системе воздушной нету масленок, точнее я ее не подключал, она есть, но не работает, капать хотя бы одну-две капли, поскольку ей периодически работаем, прямо в штуцер. Приемный. Масло идет в комплект. Пробежал все. Перемотовал. Только надо вот еще проверить, Высохло. Кое-какими плямбами. Не промотован. Не пойму. На заводе такие мусорины крупные. Откуда его? Заходил аж сюда мотовал. Чтобы можно было видеть... Ну, тут, тут, тут надо разработать. Вот тут точка нашлась еще, которую тоже надо стирать, поэтому тут будет разработано. Тут пойдет угол целиком, то есть вырабатываться аж, аж туда, потому что делать вот так вот три пятна рядом не имеет смысла, это будут потом три контура. Нельзя так делать. На всю крышу я потратил минуты 3-4 где-то, пока вытер, пока обдул, еще там 5 минут, 10 в общем. Домотую еще пройду чуть, чуть попозже. Наверное, возьму, знаете, новую тысячку сухую. Как-то с водой, что-то этот наждак. Не видно, как работаешь. Один минус огромной работы с воды. Ты не видишь, что ты делаешь. Это, конечно, печально. То есть так, в общем, как бы промотовано, ну, край прям совсем хорошо. Дальше там чуть хуже. То есть вода. Ну, с водой работает дешевле. Это факт. Идем дальше. Нам нужно для размотовки взять наждак не крупнее, чем 180, чтобы не делать жесткую линию. Да, это электричка орет. Что-то тут у нас лифт нам пищит. Чтобы не делать жесткую риску такую. То есть я возьму сейчас 180 и на деросе пятерочки поснимаем все вот это до металла. Роток брать не буду, не вижу смысла, чтобы мне тут никуда не ускакал ничего лишнего не царапну 180 кубитрон 5 миллиметров раз. и приступаем Подготовлены к грунтованию. Почухивал. Тут было небольшое повреждение снизу. Тут кусочек. Он выгревается. Единственное, что осталось, это легкое напоминание вот этого. вот самом низу. А так все ровненько. И сколы просто счищаются, чтобы не было никаких проблем. По крыше, значит, заготовлены все таким образом. И уже подгрунтовано эпоксидным преобразовательным под грунт ну чисто по металлу прошел с баллона раз конвертер а, порядок был такой 180 240 320 и 400 размотовано все уже чуть наперед а, решил под покраску последним пройду 800 у меня есть восьмисотка сухая нашел в сетке ей пройду и остаток уже там сервис скотчбрайт покажу кстати мерковский скотчбрайт не оставили привозили чисто на попробуешь действительно интересно стоящий и покажу его плюс один Сейчас сюда накладываю два слоя грунта. Первый здесь заканчивается, второй чисто по граничке. Как накладывать буду не показываю, смысла не вижу в этом, ничего сложного. Покажу, что получилось уже. Итак, у нас тут просыхание прошло хорошо. Я оставил на получается, ночь, день и ночь. И уже полдня следующих. Короче, высохло по-любому здесь два слоя лежит тут тоже два слоя что мы сейчас будем делать я возьму сейчас Мирку Деос плоскую машиночку расскажу о ней нюансы которые я уже ну, для себя определил и покажу что ей тут можно сделать но без Дероса без эксцентрика не обойтись в этом случае никак также мне за это время пришел на пробу Новые колоксы, мазаки, ну, для меня новые. Они в продаже уже давно. Именно под покраску. 400, 600, 800. Асселексы всякие, флексы, асселексы, проставка к ним. Здесь я перетрусь 600-кой, потому что 600-ка до сих пор в сетке мне не пришла. Под покраску. А остальное там серверный скотч брать, там еще пробегусь. Приступаем. Сначала все проявляем. На D осе буду работать 320 с пылеотводом Кубитрон наждачок. и перебьем здесь плоскость Значит, что мы имеем тут Ход эксцентрика 3 мм у этих машин это самое то для перебивки под покраску Работать на ней сильно крупным наждаком в плане вычесывать шпатлевку э эффективно, но смысла глобального нету потому что ручным банком Скорость получается нифига не меньше, а качество по плоскости гораздо лучше, чем у этой машинки именно на работе крупной. Потому что движение у нее получается оно такое же эксцентриковое, ну потому что эксцентрик, как и у круглой. Но за счет того, что тут ребро ребра острые, она рисует и реально рубит крупным наждаком ступеньки. Не вариант. А на мелких наждаках уже выходит на тот уровень, что мы получаем плоскость лучше, чем от ручного рубанка, и гораздо быстрее мы эту плоскость получаем. Поэтому ее предназначение, которое я реально вижу у себя, это первое, ленивые места, которые руками сложно тереть, уголочком подлазить. Второе, плоскостя пробивать именно под покраску. Но у меня, к сожалению, еще не пришел наждак 400-500 на нее. Но 320, допустим, 500 проскочить, не трогая здесь круглым эксцентриком, вообще ничего, элементарного. Все готово, две минутки потрачено, две. Из преимуществ этой машинки, не надо нажим вообще никакой ей, только вводим направление, даем ей. А эксцентрик, то есть один и тот же наждак от ручной работы и от эксцентрика оставляет разные глубины риску. То есть режет так же как ручной, но глубина риски за счет движения эксцентрика меньше, значит будет легче перебить следующим наждаком. Скорость работы Да, собственно, и все А дальше пошли у этой машинки Минусы Минусы такие По каким-либо округлым Поверхностям нормально уже не поработаешь Ставим мягкую проставку У меня есть, но здесь она не нужна Сильно в овалах Каких-то внутренних даже рядом подходить нельзя, потому что нарубает. Сашка уже попался, раз крыло переделывали одно. То есть нарубал на ней, ну, таких елочек. Видно стало только после лакировки. А, как минус. А, что еще? Что еще? Да так, собственно, и все. Цена, конечно, космос просто. Она дороже, чем Дерос. А по факту использования, допустим, необходимости, ее, конечно, полностью заменяет Ручной шлифок короткий. Вот он, То есть у них размер подошвы одинаковый. <coughs> Но скорость работы у нее гораздо выше. Поэтому это уже такая игрушка, знаете, когда есть возможность ее взять. Да, она работу ускоряет шикарно. Качество чуть-чуть вырастает. Скорость вырастает. По реальному использованию вот без этой машинки, конечно, никуда. А без этой еще можно обойтись. Теперь здесь уже стоит у нас 400 в сетке. Я и бампер перетирал. Взял себе на тесты по пачке Жаль, 600 почему-то нету. Скажу свое мнение такое, что работает она. В принципе, не заметил, чтобы дольше, чем Миркоабранет в сетке. Ну вот, Миркоабранет в сетке, да. По цене она получается у нас дороже, чем Миркоабранет. Не знаю почему поэтому я ожидал от нее большего по факту не зашло кстати 600 очка лежит может она еще живая две штучки доработаю их на крыше Шестисотки, пацаны говорят нету а вот это что лежит толпа целая зашибись вот когда работаешь уже не сам сложно уследить за тем что где закончилось мне сказали что да на складе ее нету но она на столах лежит причем в огромном количестве значит хорошо доработаем Теперь тут, я сейчас расклеюсь, 400-600. И, в принципе, мы закончили. На торсах покажу Ковакс. Ну, просто покажу, расскажу, что я о нем почувствовал. Так, тут у нас все готово по грунту. Теперь снял скотч. Имеем тут рубец. Если его ничем не обработать, это жесть. Я думаю, всем это понятно, да? Беру у Ковакса крупненький. Это у нас Асселекс. По градации примерно где-то там 350 360 я им без всяких оправок подрубаю чисто краешек Самый острый. потому что если брать мелким мы его залижем и он у нас будет смотреться некрасиво все что я сюда залезу на ребро я потом подотру уже более мелкими градациями удобный наждак тем что он тонкий Тонкий, складывается легко. И вот эти градации режут хорошо. Допустим, файн утриэма. Он так не режет. За счет своей мягкости. А тут я его сложил, получается, жестко на палец. И погнал. То есть в этом огромный плюс. Плюс он с липучкой, можно спокойно. Прилепил на липучку. Что-то такое. А что это? А это у нас под скотч попал грунтец, который разъел. Ну, короче, он с металлом отработал, просто ушел под скотч впитываться. Так вот, этот наждак можно лепить на проставку и работать на проставке. Но также у него один огромный минус – это цена. Цена конская, конечно, даже по сравнению с треном. Посмотрим, как он отработает. В дальнейших видео я скажу свое мнение по поводу длительности работы у него, потому что цена, конечно, может быть иконской, но он может работать в разы просто дольше, на что я и, в принципе, надеюсь. Так, теперь покраска. Сейчас не одеваю маску, чтобы можно было поговорить, да и вытяжка пробивает вроде нормально все. Но на воде это не приветствуется. По серебру существуют биндеры для переходов, но, знаете, вот у леклера как-то, у леклера у лизонала, вот я работаю с лизоналом, проблем с переходами нет. То есть биндер как бы применять нет необходимости. Сейчас минут 5 обдува естественного И еще слой обкидаем Второй слой Все, на этом процессе от краски закончен. Теперь сушка и лакировка. Получается первый слой, второй слой, ну, не жду пока высохнет и присыпал. То есть На серебре ну, я именно сделал так, сейчас проверю это, но когда вот, я делал первый слой сушка, второй слой сушка и кидал припыльный, я не видел в этом глобального смысла, вот именно ждать пока второй слой полностью высохнут. Высохнул, сейчас посмотрим Открашено все, просушено Два с половиной слоя Теперь давайте возьмем липкую-липкую салфетку Прям очень липкую И пройдемся вот тут, где у нас лежит опыл Что мы получим? Во-первых, ничего явно видного, чтобы что-то вытирало. Сейчас посмотрим на саму салфетку Тут мы уже уходим в открашенное Ну чуть-чуть есть Чуть-чуть есть Но нету никаких вот этих Как от сольвента Знаете, когда припыл лежит, он вообще не прилипает То есть, Плюс огромный, что мне нравится по воде Очень легко делать переходы Все капли, которые падают, они все мокрые И они все прилипают Нету вот этого сухаря, который отслаивается ну, Давайте еще тут протрем так не скользит по воде салфетка, ее надо в одну сторону тянуть, а две стороны не катается. Но в принципе, воду протирать смысла нет, на ней нет, ну, если есть мусор, конечно, его надо подтирать, а так в воде тонет все. Теперь еще прикол, который хочу показать на воде, те, кто работает водой, может быть, этого не знают, я сам об этом узнал месяца два назад, смотрю тут пару английских каналов. Это выкраска висит. Ну, я в последнее время всегда делаю выкраски для себя, для контроля цвета и так далее. Это антисиликон сольвентный. Выкраска висит. Все, открасили, допустим, последний слой припыльный положили. Делаем вот так. И мы получаем полностью глянцевую, так же, как под лаком. Открываем какой-нибудь кусок или идем там в машине, да, прикладываем, смотрим то есть что-то там не нравится, допустим припыльный поменять, еще что-то сделать берем спокойно здесь его также обдуваем обдуваем и делаем там припыльный слой все никаких не надо ожиданий, лакировок сделали, вот сейчас я могу к примеру ее обдуть, высушить э -э -э, обезжирку сольвентную эту Нанести еще там мокрый слой Высушить его, облить обезжиркой Посмотреть не подходит Опять его высушить, нанести сухой слой Подсушить слой этот Облить обезжиркой, ну и так далее Подбирать, играться давлением Очень удобно, не нужно ждать Пока у вас высохнет лак Тут у нас все готово Все обдуто Поэтому берем сейчас солочок, разводим Лакируемся, смотрим на готовый результат Все, открашено, собрано Так, по цвету вопросов нет. По пластику получилось хорошо. Ну да. В одну сторону уходит оттенок. Теперь по крыше. Я тут единичные соринки поубирал, и у меня тут упала вот здесь, вот в этом месте, упала грядка целая. Не знаю, как это получилось. Прям на лампу. Тух-тух-тух. Идут тут. Дальше где-то еще тут ну, мы увидим, угу, вот. то есть это сейчас мы все подтираем, тут 1200, тут 1500, 1200 там где допустим крупненькая часть соринки, в любом случае надо вытереть, 1500 разбили, растерли и все хорошо. Тут вроде ничего не пропустил, а вот еще на одну пропустил. камеру вижу так не вижу то есть 1200 самую шишку стер подтер 1500 разбил растер сейчас нам не обойтись без тразика то есть резачком особенно вот тут если единичный еще можно там вручную чуть-чуть зашлифовать зону то трезаком вот тут по любому надо пройтись вот здесь не помню, что это такое, такое ощущение как будто в базе что-то на Грибово, потому что на лаке таких сырин это жесть, причем в одном месте только такая, тух-тух-тух. Не там ли, где я салфеткой остановился на базе? Ну, короче, оставим это загадкой неизвестного. Мг, 1500 не вот. Так, Обалденный у вот эти вот для полировки системы. Мне прям нравится. Где еще? Надо что-то мне делать с потолочными фильтрами. Хотя вроде и не с них сыпет, потому что все остальное нормально. И лак был с длительными межслойкой. И не могу понять откуда у меня блин, мусор уже, честно говоря, заколебало. Так, смотрим. Смотрим, еще на руку проведем. Потому что некоторые незаметно там на лампу не попадают. А на руку проводишь. Хоп, там поймал, допустим. Вот что-то небольшое. Ну, так вроде и все. Не проблемные места. Теперь возьмем сейчас машинку. Сюда закинем 3000 тразик. И поскольку трезак работает с водой, водой тут подливаем и полируем. То есть в этом случае прокатывает только эта машинка, электрические машинки, вообще запрещено работать с водой, потому что их можно просто уложить. Надеваю новый трезак, трешка, смачиваю водой и смачиваю там в зону, в которой, извиняюсь, в которой будем работать. локально так как есть конечно в этом случае идеальный маленькая подошва но у меня ее пока что пока что нету обязательно надо купить очень удобно именно в точке можно работать вытираем сушим смотрим огромный минус работы с водой то что надо все высушить хорошо Иначе не увидишь, что ты сделал. Но работа с водой дешевле получается на полировке, нежели работа на сухую. Потому что наждаки работают дольше при такой работе. И сами наждаки дешевле, чем для работы по сухому. То есть тут надо чисто выбирать уже под принцип работы сервиса. Если есть время, конечно, можно с водичкой пополировать. Подготовить под полировку. Когда времени нету и. Чисто локальные участки можно, конечно, взять на сухую и потереть. Там это будет оправдано. А если, допустим, такой полигон, есть необходимость загонять целиком в наждак, то тут рентабельно только с водой, потому что время сушки воды и, и цена дороже наждака для работы на сухую, она очень сильная. Вот ну тут все. Главное убедиться, что мы перебили направленную риску от брусочка теперь это пока что лучшее что я нашел для первого номера работы именно и сам первый номер у автомеджика работает реально офигенно Круг мерковский мех желтый это тоже на данный момент пока что лучшее что я нашел для работы именно с этой пастой как ни странно я даже пробовал ну даже покупал именно от этой пасты Точнее, по рекомендации к этой пасте круги, по-моему, это МакВайрс, ну, могу ошибаться, не помню точно, не зашли они, а вот именно мерка себя показала пока что лучше всего. Сейчас отполирую тут и покажу результат от этого меха и этой пасты на серебре. Серебро в принципе несложно в полировке и результат от меха и от пасты можно считать финишным. Ну, Все. Сейчас она остынет, потому что поднагретая такая вся. Прям аж повело крышу. Мех очень хорошо греет. Все, были где-то тут сарины. Сарин нету. Риски нету. Но на серебре серебро идеально в полировке. Серебро, вот такие белые цвета солидные. Они офигенные полируются, потому что на них глянец очень высокий и... Вот это вот отражение у серебра теряет все. Черный, конечно, так не прокатит. С черными там работы гораздо больше. Все. В принципе, полировать тут больше нечего. Вот первый номер у автомагика дает офигенный блеск. Я прям удивлен. Надо еще попробовать Мирковские пасты. У меня нету на все время. Я как-то сделал отдельное видео. У меня там пасты, наверное, штук 16 уже перепробованных разных. И пока что тормознулся на этом. Все. По цвету, значит. Проблем у нас никаких нет. Даже с учетом, что вот тут вот переплыл идет. То есть ну, покрашен куском крыши. Никаких переходов. Никаких биндеров я не использовал. Ничего. Вот нравится мне эта вода. Для таких дел. Один только как бы минус. То, что я заметил. У Леклера на воде. Он чуть дольше испаряется, сохнет. Нежели тот же Лизанал. Когда я в Германии работал. Это конечно... Минус. Но попадание по цвету. По карточке беру. Никаких проблем взял. Нашел карточку. Открасил. Все нормально. Нашел сарину. Надо убрать. Да? Сарина или кратер? Не, не могу вам показать. Камера не фокусируется. Камера видит лампу. Короче, сарина надо убрать. Настолько блестит хорошо на серебре, что камера фокусируется на лампу, а не на соринку. Ну и все. Сейчас помоем машину, оботрем и посмотрим на нее уже готовую к отдаче. Потому что видите, всякого такого, много там тряпками шоркал. тут воду размазал. То есть некрасиво не пока что еще. Все, машина помытая. Машины мыть лучше перед каждой отдачей. Реально лучше мыть, потому что можно обнаружить что-то, допустим, там... Не дотерли, не дополировали. То после того, как помыли, это будет хорошо видно, обнаружится. Отдавать надо машину чистой. Не важно, в каком состоянии вы ее взяли. Так я, в принципе, на насухо идеально не стараюсь убирать. Я больше, знаете как, высматриваю те места, с которыми я поработал. Потому что, в общем, в остальном, еще и надо будет протереть потом перед отдачей пройтись чистой сухой фиброй ну а как раз вот через полчасика ее можно пройти натереть насухо и будет вообще пушка так по машинке теперь вкратце в принципе эта машинка полностью заменяет нам Дерос где-то он уже ушел один только ее минус это расход воздуха в районе там 450 до 500 литров не помню точно а во всем остальном у нее только плюсы. Цена в три раза дешевле электрической а, по весу. Ну, плюс-минус. Честно, не взвешивал, но чуть-чуть тяжелее, кажется, на ощупь. А, ходы эксцентриков, выбор такой же, как у электрических. А, Полиотвод, пожалуйста, она со своим полиотводом. А, ну, классная вещь, в принципе, классная. Мне она нужна именно для работы по-мокрому. Брала ее в магазине Бимарт. Именно на эти машинки, мерки, росы, на, по-моему, 20 штук. Уже часть из них разобрали. Он дал скидку с промокодом PAINT. Ее цена будет 4 900 с чем-то там гривен. Сейчас розница у нее 6400. Ну, как бы неплохая скидочка. Те, кто успеют, рекомендую взять... Как бы больше таких не будет. Во-первых, эти машинки уже сняты с производства. Ну, на гарантии как бы все висит, но их больше не будет. И такая следующая пневматика, которая вышла, Прос, она реально дороже, гораздо дороже, чем эта. Хотя по функционалу такая же. Вот. Ну, на этом, в принципе, все. А, ссылку на нее оставлю, потому что у нас был такой уговор с магазином. Да, они дали хорошую цену, я оставляю ссылку. На, именно на эти две машинки 25 и 5 мм в И промокод, покажу какой. Если кто хочет покупать, какой промокод. Ну, он действует, сразу скажу, действует только на эти машинки, потому что уже были люди, которые с Инстаграма там перешли, пытались купить что-то другое. Промокод только на вот эти росы, ни на что другое. У них и так классные цены в магазине. Так, ну, в принципе, все. На этом мы заканчиваем. Я тут пока отмывал машину, походил, понаходил, что с ней было. То есть там крылышки деланы, а почему бампер был делан. Интересно, так вроде когда ходишь вокруг машины, ну машина да машина, ничего такого не замечается. А когда уже сидишь, точечно влазишь, начинаешь находить, находить косички мелкие. Ну то такое. Все, всем спасибо за внимание. Если есть вопросы, пишите в комментарии. Желаю всем удачи и пока.